Здравствуйте дорогие зрители. Сегодня мы продолжаем изучение курса по работе в программе Puntoons. На прошлом занятии мы определили, изучили какие бывают типы уровней, растевой и векторной графики. Изначально этот урок, эта часть урока должна была войти в предыдущий урок, но из-за превышения хронометража пришлось разделить на два урока. Итак. Сегодня мы непосредственно займемся самой анимацией. На предыдущих уроках мы только рассматривали были водные, так как мы еще только рассматриваем основы, сейчас мы уже непосредственно будем создавать непосредственно анимацию. И начнем мы с самого простого и банального. Это прыгающий мячик. Мы его нарисуем двумя способами. Покадово. И с помощью техники перекатки или с, инст... с помощью инструмента анимирования animate, в английской версии. Первым делом сейчас мы нарисуем фон. Создаем новый уровень и выбираем растерный уровень Tunes. Для рисования мы будем использовать кисточки Moopaint, которые доступны в палитре и в краткий раст. Так, выбираем инструмент. Так, надо... Создаем несколько с... цветов палитры. Вот мы закрасим небо. Переключаемся на другой другой цвет палитры и нарисуем землю, можно выбрать и другой цвет, нет слишком маленькая, можно выбрать любой цвет. Можно использовать, например, для рисования травы. Некоторые эффекты довольно медлительные. Но в принципе и так сойдет. Так, продлим анимацию. Она примерно будет длиться. 34 кадр, допустим. Теперь мы уже создадим векторный уровень и будем рисовать петчик. Сначала покадрова самым простым образом. В принципе, можно не удлинять, а просто с помощью кавиши вниз каретонной мы можем спускаться на уровне. Чтобы видеть предыдущие кадры, мы включаем кайку. Желательно на два кадра можно на 3 и мы будем видим поедущий кадр можно видеть как относительно поедущий кадр так и абсолютный который нажимается чуть левее Итак, мы будем видеть наш самый выбранный кадр например мы выберем два относительных и один абсолютный уровень и будем рисовать к сожалению, рисовать мышкой крайне неудобно, поэтому не обращайте внимания на то, что я криво рисую. В принципе, у меня... ой-ой. рисованием было не очень. И в школе получал не самые лучшие оценки по этому предмету. Так что... Ну, в принципе, чтобы показать, как это работает, в принципе, достаточно. Пусть он немного ускорится. А теперь сжатие. Он соприкоснулся с землей и сжимается. Потом он снова растягивается уже. нет-нет. В принципе, это процесс не быстрый. Но... Именно так рисовали в Декомпьютерную эпоху. Так рисовали на студии, например, Дисней, так рисовали на Союз мультфильмы, и так рисовали множество аниме. И вообще в основном стала анимация так и делалось покадрово но не так как я показываю а на бумаге потом на целлюлойды переносилась потом записывалась на пленку. это если не обращать внимания, например на кукольную анимацию на пластилиновую и другие там используется другая технология но также была перекатка, но ну, использовалась довольно редко. Хотя куча мультфильмов как раз перекаткой. А, Слишком быстро сделал. Мы можем удалить лишние кадры фона. Выделяем, нажимаем Delete на кровитуре. И смотрим, что у нас получилось. получился лишний кадр. Так, отключаем это, чтобы не мешалось. Мы можем просто воспроизвести, а можем зациклить, чтобы оно игралось на бесконечности. И вот мы получили анимацию почему то она играет. Собрал. Но вот здесь хорошо стало. В принципе. Конечно, не очень, но мой, у... мой уровень рисования, но в принципе работает. Особо тут уметь ничего не надо. Я имею в виду в навыках работы в программе OpenTunes. Но желательно иметь графический планшет хотя бы. А теперь сделаем ту, ту же самую анимацию, но с помощью техники перекатки и с помощью инструмента Animate. Создаем тоже новый кадр. Тоже нарисуем мячик, но мы его нарисовали всего лишь один раз. Больше мы его рисовать не будем. Дальше продляем наш уровень. Вот так. И переключаемся в инструмент анимирования, самый первый. Сначала мы настроим положение. Сначала немного подвигаем его, чтобы установился ключ или просто нажимаем сюда. И нажимаем установить ключ или кавиша Z. Дальше мы выбираем где-то примерно столько, и двигаем его вниз, вот так. Дальше немного оставляем, немного оставляем, подвигаем его немного. И дальше Снова. его убираем с кадра. И уже получили самую простую анимацию. Намного быстрее. И поэтому картинка, в отличие от первого случая, не, не меняется от кадра к кадру. Более стабильно но не хватает одного мелкого момента это сжатие при достижении земли это можно сделать с помощью инструмента масштаба и так включим поддерживать массу чтобы при сжатии он увеличился расплюскивался Зажимаем кравишу Ctrl и сначала установим ключик, дальше мы его будем сжимать. зажимаем Ctrl и так, ошибка, нет, совсем забыл, надо настроить центр. Центр надо сделать, чтобы в точке прикосновения с землей. Вот, устанавливаем центр. Теперь можем продолжать. Центр можно установить где угодно, он ключи не создает. Масштаб снова включаем. И двигаем. Так, И все, все сделано правильно. Нет, неправильно. Что-то не то. Хоть что-то не создался. Ой-ой. Что-то... Слишком сильно сжимается. Вот. Теперь нем его назад. До сжатия масштаб равен был 100%. При сжатии мы, мы увеличили одно значение, и из-за того, что мы включили поддерживать массу, он уменьшил. При сжатии увеличил ширину и уменьшил высоту. Чтобы вернуть это, снова вводим сюда 100%. Как и было до этого? Конечно, можно руками подкрутить. Зажатый кавиши конту будет сжиматься, С сохранением массы, объема, точнее, один из законов, 12 законов анимации. Если не будем зажимать конту, он просто будет масштабироваться, просто увеличиваться, уменьшаться. Итак, мы создали ключи. И уже должны получить рабочую анимацию. Включаем. И вот мы видим, в принципе, можно сильнее сжать, чтобы более наглядно было. Вот так. И вот. Получили почти то же самое. Можем включить все вместе. И вот. Как-то так мы сделаю анимацию двумя разными методиками, техникой перекатки, если говорить традиционным языком традиционной анимации до компьютерной эпохи в Любой из двух способов имеет свои недостатки и преимущества и OpenTunes позволяет их совмещать и использовать в одной сцене сразу несколько уровней, также нескольких методик, и их можно даже совмещать. Никто не мешает, например, здесь же, где мы перекладкой делаем, нарисовать еще кадр, и, так, и таким образом совмещать преимущества как по кадровой, так и перекрадочной анимации. На этом все. Спасибо. Также чуть я не забыл, что цвет, для чего мы создаваем несколько цветов палиты в остамовне при использовании Mo что мы можем менять цвет. Например, мы можем сделать синее небо и зеленую траву. С помощью палитры.